Но прежде чем мы с вами перейдем дальше и подойдем к обсуждению, давайте еще разочек вернемся к третьему аркану, поскольку на форуме я увидела, есть некоторое рассогласование по отображению императриц. И мне бы хотелось вам это прокомментировать, заодно как бы пояснить, почему так происходит. Сейчас вам выведут на экран увеличенную часть короны. Да, чтобы вы сами могли спокойным образом посчитать количество звездочек у нее на голове, на этой короне. И э, уверяю вас, что именно эта же картинка транслировала со время вашего первого погружения, и это очень важно, потому что все последующие погружения, если вы совершали, скажем так, на картинку с искажением, они уже не, э, это искажение уже не играет, играет той самой злосчастные зловещие роли, если бы через свою картинку погружались первый раз. Поэтому мы всегда выводим правильный аркан, понимая, что карты, с которыми вы пользуетесь, они, в общем-то, не всегда соответствуют действительности. Несмотря на то, что испанская версия, которую вы приобретали, она в большей степени полиграфически, соответствует тому, что надо, То есть там четкость отображения достаточная, чтобы входить быстро. Да? И важные моменты, которые действительно важны, они обозначены, но все-таки существуют некие погрешности, существуют некие огрехи. И вот в частности мы видим здесь этот огрех, который случился в недостающем, недостающей одной звезде, на короне на некоторых картах, потому что не у всех такое есть, да? одна партия пришла нормально, а вот на, на второй кто-то изрядно поработал. Мы с вами, коллеги, занимаясь, ну, скажем так, приближаясь к грани осознания проникновения и видение разницы между человеческим и нечеловеческим, должны понимать, что никакие случайности в мире, особенно если дело имеет отношение к магическим инструментам, их не бывают случайности. Да? Всё не случайно. Здесь тоже, в общем-то, не случайно. Очевидно, неким заинтересованным лицам было очень важно, чтобы инструмент, который попадает к людям, мог использоваться лишь исключительно для целей мантики, для целей гадания. Но ни в коем случае не для, не для магического, не для оккультной силы. Потому что то, что на короне императрицы, в частности на этом примере, я вам объясню, нет одной звезды, то есть 11 вместо 12, 12 ⁇ это, так сказать, умоление возможности третьего аркана и умоление и оскорбление, наверное, даже в какой-то какой степени к силе, которая породила и стоит за этим арканом. А сила, как мы с вами понимаем, достаточно великая. Императрица ⁇ это природа, причем природа в своей изначальной могучей силе. Да, ее правила, ее требования. И 12 звезд означают, что все 12 знаков Зодиака, да, то есть все 25 там, с небольшим тысяч лет, то есть весь полностью, весь крупный космический ион, ее правила будут учитываться в программировании всей системы. А 11 звезд говорят о том, что да, конечно, будут, но... Вот в одном ионе не будет. Ну вот в этом, например, чего бы не быть? Да? здесь у нас Бог отец правит, богини матери нет. И это как раз вот за последние две, две тысячи лет оно как раз это понятие и сформировалось. Такие ошибки не случайны. Испания вообще, Родины инквизиции мягко говоря, да, в той форме, в которой она есть. И некие замашки инквизиторские у них наверняка еще в общем, общем-то, остались. По крайней мере, человек, который делал клише для этих карт, может сам даже не понимать, что он делает. Да так скорее всего и вы, что не понимал, что он творит, ну забыл, ну не увидел. Ну, посчитал лишним, потому что действительно там звезда закрывает промежуток между жезлом и головой. С точки зрения эстетики, да, с точки зрения, наверное, какого-то композиционного решения, эта звезда не нужна. Так, возможно, подумал тот, кто отрисовывал матрицу для дальнейшей печати карты. А возможно, как-то по-другому все это было. Но факт остается фактом: то есть здесь усеченное. Право природы отображено при 11 звездах. Я, столкнувшись с этой, с этой задачей, попросила коллег, мне прислали ту же колоду, которую имели вы. Поэтому отныне я буду сравнивать каждый аркан с правильным. И если вдруг что-то на вашей колоде, которую некоторые из вас имеют по испанской версии, мне не понравится, я об этом буду говорить сразу обозначают те глифы, которые необходимы, и они и необходимыми являются. То есть они являются ключами, которые, знаете, как триггер в голове переключают некие, некие зоны, да, чтобы они существовали правильно, чтобы они взаим... взаимодействовали, давали правильный эффект портала. Если таковое в карте будет обезображено, то я вам об этом скажу, и вы смотрите на карту, которая есть на экране. А если вам будет не это необходимо, то вы быстренько пишите в чат, и вам эту карту просто пришлют да, или загрузят на, на, на тот же форум, да, откуда вы сможете это все совершенно нормально и реально скачать. Ситуации такие бывают, безусловно. безусловно. А наша российская Скажем так, православная инквизиция, назовем это так, также немножко портит этот самый инструмент, но у нас все дело упирается в естественное понимание отсутствия денег, дороговизны полиграфии и удешевления процесса как только возможно. Поэтому русские версии печатных, печатных арканов славятся отвратительной полиграфией, некачественной печатью и как следствием просто размывом определенных глифов, которые просто своей размывчатостью, вот этой вот нечеткостью вреда не приносят, но они просто не открывают определенные зоны. Да, поэтому здесь как бы триггер не срабатывает. Просто не срабатывает триггер. Вы, кстати говоря, можете заметить о том, что очень многие мастера, которые реально работают с арканами Тара, в конечном итоге печатают свои колоды. Да, где выделяют глифы, пусть схематично, пусть, скажем так, не художественно, но тем не менее там обозначаются только те глифы, которые надо, они их выделяют жесткостью, цветом, там еще какой-то акцентуацией, да, но стараются как бы по возможности да, не рассчитывать на то, что печатники хорошо выполнят свою работу. Вот. Опять же, большое количество арканов э, и вообще картар, которые имеют хождение сейчас, их уже более тысячи, они, собственно говоря, и призваны к тому, чтобы открывать порталы индивидуально. Просто есть некоторые карты, это я уж так заканчиваю свою вводную лекцию по поводу карт. Есть просто некоторые карты, которые открывают порталы в очень специфическом сознании. То есть не откроют обычные карты, а откроют именно, там, не знаю, тары-теней. Да? Или тара эльфов, или тара не знаю, вампиров. Вроде бы как это шутка юмора, а на самом деле есть колоды, которые не подходят всем, они подходят только очень ограниченному количеству людей, потому что все остальные колоды, на это ограниченное людей, количество людей, вернее даже не людей, да, они не работают. То есть это просто представители других скажем так, раз условно назовем, которые по определенным причинам живут в человеческом теле. Вот, собственно говоря, мы закрываем, я надеюсь, вопрос по непоняткам третьего аркана. И на будущее мы просто с вами учтем, что такие возможности, такие вероятности есть, и мы постараемся их учесть.